Всем гражданам России крепкого здоровья, оно вам пригодится, придет время и вам это здоровье, ох как пригодится. Ну ладно, осветим сегодня маленько запчелок. нынче зима была жесткая, да и в нашем регионе пчелы пало много почему-то, у людей, у нас осталось чуть-чуть вот эти все улики были с пчелой вот сейчас маленький райок остался там пару сотен может 300 пчелок пришлось сделать нуклис но не реклама этого улика не в этом улике осталось осталась пчела именно вот в этом деревянном простом в этом улике пчела пала рой слетел но здесь она пала причина это естественное что не осталось меда в нем походу муравей его слопал этим уликом пользовались первый год вот эту нижнюю тут сетчатое дно Открыли, и он, видимо, через сетчатое дно Все это хозяйство у них унес Получилось так, что снега у нас долго не было И, видимо, дно открылось рано Надо было открывать его позже, уже когда снег лягет Но у нас последнее время никак не поймешь, когда Упадет снег, когда не упадет. Нынешней зимой он упал очень поздно. И земля промерзла. Все промерзло. Так вот. Будем смотреть, что мы сможем с этого нуклеса сделать. И что хочу сказать за этот улик. Но, друзья, он сильно привлекает пчел воровок. По прошлому году мы его поставили перед медосбором он прямо фонит медом прямо очень далеко от него идет фон меда <как> не спасает ни солярка ничего не спасает и очень сильно он привлек по ходу воровок и у нас борьба шла не на жизнь а насмерть на пасеке. Поэтому у нас еще летом убавилась пчела сильно. Прямо очень сильно бились. Целая была война. Ну и сейчас мы решили, что этот улик в медосбор сильно не пускать, чисто его оставлять на нуклисы делать отводки в нем, он так не будет фонить медом. Деревянные же улики они так не фанят медом. Этот очень сильно, прямо очень далеко слышно мед. Это нам слышно, а пчела-то его слышит еще дальше. Так что думайте, решайте сами. Кто знает, какая причина, почему пчела нынче сильно пала, подскажите, кому не сложно. У нас она пала посреди зимы, походу, потому что все меды в этих уликах остались, как они были заряжены, так и остались. Пчела слетела, меды остались нетронутые. Вот в этом улике... Жменька пчелки осталась. И все. Они чуть-чуть сохранили. Я-то вообще думал, что вообще все упали сто процентов Когда весной пошел чистить уже. Улики защищать. Обнаружил, что горсть пчелы спрятала матку. И все-таки она ее сохранила. И вот мы ее пересадили в этот улик ППУ. И она сейчас тихонечко разводится. Сегодня ходил там. Вторая улочка начала заполняться пчелой. Но ну, сегодня у нас 6 мая, кажется. Майя-юня. Чего я парюсь уже. Не слежу. За днями-то совсем чего-то. Ну, к медосбору, думаю, вырастет пчела. Медосбор, кому интересно, я сниму видео, выросла, она не выросла. Покажу вам, как, что, чего выросла. И кто сможет ответить, подскажите, почему пала пчела. Делали все, как обычно, на зиму упаковывали. Ну, пчела пала. И обработку делали, все делали. Всем добра, крепкого здоровья. Подписывайтесь. Много интересного. Будем рассказывать, освещать. Много ошибок осветим. Осветим, как их исправить, как не допустить. Мы освещаем в основном только практику и чисто практику. На канале много есть плейлистов, где лично сугубо, по моему мнению, вам тоже некоторые видео могут пригодиться ваши начинание жизни на селе. Ну все. До следующего.